Уважаемый клиент, ваш анализ на вич статус положительно. Слишком бледная, наверное, она. А это таблетки пьет. С Максимом теперь вообще лучше не здороваться. Домыслы пугают. Узнай правдивые факты о вич. Профилактика.рф